Ну да, украла кусок пиццы, что теперь делать? Ну и что, куда меня, в тюрьму, что ли? Сейчас совсем оху...